Сейчас я вам покажу один квадрант, который прямо или косвенно Влияет на каждого из нас. Смотрите, вот есть четыре составляющие. 80% людей находятся в квадранте в первом наемные работники: те, кто работает на какие-то компании, те, кто работают на государство и так далее. Второй квадрант это самозанятые. Это те люди, которые есть какое-то свое предприятие. Может быть, они чинят зубы, чинят автомобили. Они открыли какой-нибудь ИП, да, небольшое, и работают там либо один, либо там несколько человек. Дальше. Следующий квадрант, правая сторона это бизнес. 4% людей имеют корпорации, большой бизнес. Я говорю о бизнесе такой, как Apple, Tesla, Samsung. Большие миллиардные бренды корпорации. Четвертый квадрат называется «инвестор» и которые могут эти финансы инвестировать фондовый рынок в недвижимость в какие-то компании в акции я вам покажу плюсы и минусы каждого из них смотрите наемный труд это называется еще линейным доходом то есть когда ты отработал месяц и в конце месяца ты получил деньги в среднем это 500 долларов есть плюсы плюсы какие быстрые деньги отработал 30 дней все получил деньги можешь расплатиться с кредитом да какие-то свои проблемы закрыть но есть и минусы потому что ты зависишь от этой зарплаты ты зависишь от этого работодателя к которому ты ходишь то есть у тебя нет абсолютно никакой свободы потому что если ты перестанешь работать, соответственно, у тебя не будет финансов, тебя вышвырнут из квартиры, жрать будет нечего. Еще один минус это возраст. Ты не можешь работать постоянно. То есть, когда уже приходит твой возраст, ты уже старый, тебя заменяют просто на более нового работника, который делает все быстрее, который менее привередлив и так далее. Соответственно, еще один минус здоровья, да, потому что большинство людей на работе гробят свое здоровье. Следующий элемент квадранта это самозанятые. Вы меняете время на деньги. То же самое, в принципе, как и в наемном труде. Немножко выше зарплата, есть плюс. То есть немножко больше. Больше получаете денег, потому что работаете на себя. Относительная свобода, потому что ты, в принципе, если ты не работаешь, ты точно так же деньги не получаешь. У тебя только единственное, нет начальника, потому что он тебе не стоит над головой и не указывает, что тебе делать. Цена бизнеса – одна спичка, как говорят. Да? Там, если у тебя есть палатка на базаре, с кем-то что-то ты повздорил, кто-то пришел, кинул одну спичечку, и весь твой бизнес, который, за который ты отдавал большие деньги, он сгорел. Теперь смотрите, бизнес. То, что я вам говорил. Apple, Tesla, то есть большие корпорации. Первое. Есть большой плюс. Люди работают на эту корпорацию люди которые устраиваются в наем они работают на эту компанию и соответственно вы как владелец этого бизнеса используете наемный труд и получаете большую прибыль то есть ты в принципе свободен потому что на тебя работают люди все хорошо все в шоколаде и последний элемент этого квадранта это инвестор как вы понимаете в мире всего лишь один процент самых богатых людей инвесторов главное преимущество квадранта инвестор это деньги это денежные средства которые работают на этого человека 24 часа в сутки 365 дней в году на этих людей Людей, работают финансы. Они вкладывают деньги, и деньги приносят им прибыль. Большие доходы, потому что обычно инвесторы берут большой процент с дохода. Если они вкладываются в компанию, то и получается, соответственно, процент больше. А тот, кто, в принципе, создает этот бизнес, как правило, получает меньше. И третий пункт, очень важный, абсолютная, абсолютная свобода. Когда они спят, едят, плывут, что угодно делают, деньги приносят им прибыль, они работают на них постоянно. Любой нормальный человек, в принципе, понимает, что финансовая защищенность, она находится в правом квадранте, именно вот здесь. Здесь это высокий риск, потому что что-то произошло с вами по здоровью, бизнес рухнул, что-то произошло по здоровью, зарплаты нету, на работу не выходишь, денег нет. Ты в заднице. Поэтому стремиться нужно выходить из этого квадранта. Большинство людей, вот видите, 95% процентов людей находится именно здесь. Люди на левой стороне, как правило, чувствуют финансовые проблемы. Постоянно бежишь, и никуда тебя это не приводит. Любой нормальный человек понимает, что нужно бежать с, этой, с этого квадранта, с этой стороны сюда. Потому что здесь есть деньги, и здесь есть финансовая свобода. Это сложно, это непросто. Если было бы все просто, все бы перешли сюда. Есть определенные сложности, есть определенные вещи, которые обычные люди не понимают. Потому что этому нас не обучали в школе, нас не учили, как быть инвесторами, нас не учили, как делать большие корпорации, создавать продукты или что-то еще. Еще. нас учили работать на эти корпорации нас учили так чтобы мы пошли освоили какую-то специальность и работали были элементиком винтиком в этой системе. если вы понимаете что вы находитесь в группе риска то вам нужно переходить на этот квадрат если вы осознаете это то для этого нужно начинать получать какую-то финансовую грамотность вместо того чтобы сидеть вечером смотреть сериал я рекомендую вам начать свой путь вот именно в этом направлении изучать смотреть присматриваться какие есть компании которые позволяют любому человеку пройти, пройти обучение освоить профессию и начать зарабатывать деньги в интернете, например. Поэтому проходите обучение в системе, возможно, это будет ваша такая, ваша будет отправная точка, с которой вы сможете начать со временем выйти вот сюда. Я не говорю, что это будет простой путь, быстрый, легкий, да, но это, как говорится, любая длинная дорога начинается с первого шага. Делайте ваш первый шаг и удачи вам!